Добрый день, уважаемые коллеги. Нам необходимо зарегистрироваться. Прошу включить режим регистрации. Покажите результаты регистрации. Кворум имеется. Начинаем нашу работу. 448 депутатов, 100%. Уважаемые коллеги, с учетом Значимости сегодняшнего заседания и тех вопросов, которые мы будем обсуждать, я предлагаю принять порядок работы за основу и в целом одновременно. Не будет возражений? Кто за то, чтобы принять порядок работы в основном и в целом, прошу голосовать. Включить режим голосования. Покажите результаты голосования. Решение принято. Приступаем ко второму вопросу порядка работы. О представлении кандидатуры на должность председателя правительства Российской Федерации доклад президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич. Уважаемые депутаты Государственной Думы, сегодня я представляю кандидатуру Владимира Владимировича Путина на должность председателя правительства Российской Федерации. Эти аплодисменты означают и тот очевидный факт, что Владимир Владимирович в каких-то особых рекомендациях не нуждается. За его плечами два срока президентских полномочий. И вы знаете, какими были эти периоды, какими поворотными они стали в жизни нашей страны, какие успехи были достигнуты. И, по сути, они дали возможность для движения нашего общества к самым передовым рубежам. Но ну и самое главное, все-таки стало меняться к лучшему в целом жизнь в нашей стране. Мы знаем, как много сделал президент Путин для укрепления российской государственности, укрепления безопасности нашей страны. Знаем мы также и то, насколько изменилось, кардинально изменилось международное положение России. Проще говоря, Россию снова стали уважать. Сегодня важнейшая задача обеспечить продолжение этого курса и сделать все необходимое, чтобы накопленный мощный ресурс работал на дальнейший подъем нашей Родины. Подъем на основе инноваций, на основе модернизации экономики и улучшения дел в социальной сфере. Нам еще очень многое предстоит сделать. Потребуется совершенствовать и инфраструктуру, и создавать благоприятные условия для развития предпринимательства, активнее интегрировать российскую экономику в мировую экономику, добиться серьезных уже успехов и в образовании, в здравоохранении, в сельском хозяйстве, в жилищной сфере. Ну и, конечно, главная задача – сделать жизнь людей в России комфортной и безопасной. Особо подчеркну, что все эти задачи вырабатывались под руководством Владимира Владимировича Путина. И сегодня они заложены в стратегию развития России до 2020 года. Уверен, что Владимир Владимирович не просто четко представляет пути их решения, но и как председатель правительства будет играть ключевую роль в их реализации. Ну и добавлю, что все предыдущие годы мы с ним вместе работали и сейчас продолжаем работать. И я думаю, что ни у кого нет сомнений, что наш тандем, наше сотрудничество будет только укрепляться. И тем самым обеспечит и нужную преемственность, и в то же время развитие того курса, который был поддержан российским обществом. Уважаемые депутаты Государственной Думы, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, прошу вас дать согласие на назначение Владимира Владимировича Путина Председателем Правительства Российской Федерации. Выступление кандидата на должность Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые депутаты Государственной Думы. Прежде всего, хочу поблагодарить Дмитрия Анатольевича за добрые слова в мой адрес и за то, что президент Российской Федерации внес мою кандидатуру на ваше рассмотрение на должность председателя правительства Российской Федерации. Действительно, за предыдущие годы сделано немало, но перед нами с вами стоят огромные, большие, грандиозные задачи, и дело не только в законодательных процедурах, предусмотренных Конституцией, законами нашими. Дело в том, что каждый человек, каждый из сидящих здесь в зале и здесь вот в президиуме, каждый из нас должен опираться не только на то, что было сделано в прошлом. Все мы должны смотреть в будущее. И поэтому я считаю своим долгом достаточно подробно изложить вам видение работы правительства на ближайшее время. В августе 1999 года как кандидат на должность председателя правительства Российской Федерации, я уже выступал с этой трибуны. Ситуация в стране была тогда крайне сложной, и ради интересов страны, ее целостности и благополучия людей надо было оставить в стране межпартийные склоки и болтовню пустую, действовать решительно с пониманием всей остроты момента и полноты ответственности за происходящие тогда события. Такой была моя позиция тогда. И с ней я выступал и обратился к депутатам. Рассчитывал на единение вокруг общих целей и не ошибся. С тех пор Россия не просто изменилась, она без преувеличения стала другой страной. Однако сейчас, как и прежде убежден, нам нужна консолидация политических сил и солидарность общества. Необходима слаженная работа всех ветвей власти их самое тесное партнерство в интересах всех граждан страны и успешного национального развития. Для меня очевидно, что правительство может быть по-настоящему сильным и эффективным лишь в том случае, если оно может в полной мере опереться на законодательную власть. Исходя из этих принципов, наверен строить свое взаимоотношение с Государственной Думой. Рассчитываю на такое же на такой же подход с вашей стороны, уважаемые коллеги. Добавлю, что накануне сегодняшнего заседания были проведены консультации, вы об этом знаете хорошо, с руководителями парламентских фракций. Это был очень интересный, конструктивный, полезный разговор. И главное, ощущался общее настрой на сотрудничество и готовность вместе работать ради России, ради ее интересов. Я сразу же хочу перед вами извиниться. У нас не состоялись... Консультации во фракциях мы это обязательно сделаем. Дело в том, что у нас праздник приближается завтра большой, и президент посчитал, что необходимо эти, все формальные процедуры завершить сегодня с учетом того, чтобы все должностные лица государства приняли участие в Дне Победы. Но повторю еще раз, и вчера я сказал руководителям фракции, мы будем тесно сотрудничать со всей Государственной Думой и с фракциями, и с отдельными депутатами, с депутатскими группами. На февральском заседании Госсовета я подробно изложил свое видение основных приоритетов развития России. Сейчас они детализируются в конкретных планах работы и, несомненно, станут основой для деятельности Кабинета министров. Убежден, у нас есть все возможности поднять конкурентоспособность нашей экономики и изменить ее структуру за счет развития самых современных производств. Мы, кроме того, способны и должны в течение ближайших 10-15 лет войти в число стран-лидеров по ключевым показателям качества жизни наших граждан. Таким как уровень доходов и социального обеспечения, качество образования и здравоохранения, продолжительность жизни, экологическое благополучие и обеспеченность жильем. Для современной России уже стали привычными высокие темпы и роста экономики, и реальных доходов граждан. Объем нашего ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности валют, превысил 2 триллиона долларов США. По этому показателю Россия сейчас занимает седьмую позицию в мире. А по прогнозам международных экспертов, способны уже в текущем году шагнуть еще на одну ступеньку вверх и обойти по объему ВВП, такую страну-восьмерки, как Великобританию. Но надо также отдавать себе отчет в том, что российская экономика, как неотъемлемая часть общей мировой, развивается в условиях растущей и крайне жесткой конкуренции. И по очень многим параметрам мы все еще серьезно проигрываем ключевым экономическим игрокам, которые, кстати, отнюдь не стоят на месте, они также развиваются. Непростая ситуация складывается в мировых финансах, на глобальном рынке продовольствия, где Россия одновременно и крупный импортер, и экспортер, например, по зерну. Кстати, наверняка будут и вопросы на эту тему. Сразу же хочу сказать: мы всегда, вы это хорошо знаете, в советское время были только импортерами, в Канаде экспортерами. В Канаде закупали в США. Сейчас мы вышли на вторую, третью позицию по а экспорту зерна, практически делим эту позицию с Канадой. Отдельно поговорим и на эту тему. Добавлю, что цены на традиционные товары российского экспорта подвержены существенным конъюнктурным колебаниям, и при этом мы пока крайне слабо представлены на динамичных рынках наукоемкой, высокотехнологичной продукции. Замечу не только на внешнем, но и на собственном, даже на внутреннем рынке страны. Если мы не добьемся прорыва на рынке товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, Россия обречена на уменьшение своей роли в развитии мировой экономики. За всем этим кроются серьезные риски для существования нашей государственности, для обеспечения национальной безопасности и обороноспособности государства. Поэтому, как я уже не раз говорил, для нас жизненно важной задачей является значительное повышение эффективности и устойчивости национальной экономики, повышение на основе роста производительности труда и развития человеческого капитала. С производительностью труда, как вы знаете, у нас большие проблемы. За счет повсеместного внедрения инноваций мы должны развиваться, путем улучшения инфраструктуры, модернизации социальной сферы и формирования максимально благоприятной среды для предпринимательской деятельности. Хотел бы подробнее остановиться на том, что надо сделать уже сейчас в ближайшие годы. Нам прежде всего нужна макроэкономическая стабильность. В этой связи мы уже будем уделять, мы будем и дальше уделять самое пристальное внимание всем аспектам финансовой политики. В первую очередь, мерам, направленным на снижение инфляции. Каждый из нас... На себе ощутил, как она бьет по карману, причем первыми от нее страдают наиболее уязвимые слои населения. Так, если в прошлом году инфляция в среднем была 11,9%, то для малоимущих граждан она составила 14,5%, имея в виду те товары, которые они покупают. Необходимо в течение ближайшего года, ближайших лет выйти на однозначную цифру. Инфляции. Добавлю, что кардинально увеличивающийся экономический потенциал России – значительные финансовые резервы. Это та прочная основа, которая позволяет нам уверенно пройти через период нестабильности в мировой экономике. Более того, мы можем с выгодой для себя использовать целый ряд открывающихся сейчас новых возможностей, в том числе для внешней экспансии национального капитала. Внешней экспансии в хорошем смысле этого слова. а также для повышения доходности от инвестирования государственных финансовых резервов и расширения роли рубля в международных расчетах. Убежден, что в России может и должен быть сформирован один из крупных региональных финансовых центров мира. Это нужно для расширения источника финансирования нашего частного сектора, спасибо большое, и государства. Кроме того, в наших собственных интересах чтобы такой центр служил укреплению стабильности глобальной экономики и глобальных финансов. В этих целях следует предпринимать следующие меры по развитию национального финансового рынка и банковской системы. Первое. Надо оптимизировать существующую инфраструктуру и упорядочить систему государственного регулирования финансового рынка. В настоящее время одни и те же операции различных участников финансового рынка регулируются по-разному. Что создает неравные конкурентные условия. Нужно также поддержать консолидацию финансовых институтов и внедрение современных систем расчетов. Второе направление. Это совершенствование законодательства в финансовой сфере. В том числе формирование норм права, регулирующих сделки с производными финансовыми инструментами. Вы знаете, что такое фьючерсы, опционы, форварды, кредитные ноты. Как это ни странно, до сих пор. Участники рынка вынуждены пользоваться иностранными нормами права, международными, в том числе английского права. Третье. Надо создавать по-настоящему массовый класс инвесторов. Люди даже со скромными накоплениями должны получить возможность приумножать свои капиталы, вкладывая в различные отрасли национальной экономики. Для этого, в частности, нужно стимулировать появление крупных публичных компаний, успешное размещение их акций на внутреннем рынке. И, наконец, четвертое. На рынке ценных бумаг надо сформировать комфортный налоговый режим. Отмечу, что по всем этим направлениям до конца года должны быть приняты первоочередные законодательные решения и подготовлен четкий план действий. И это наша с вами совместная работа. Считаю, что сегодня мы уже значительно приблизились к тому, чтобы построить одну из лучших налоговых систем в мире. Правда, в Министерстве финансов считаю, что у нас и так уже чуть ли не лучше. Но я в этом пока сомневаюсь. У нас есть над чем работать. Систему, работающую на модернизацию экономики, рост инвестиций в инфраструктуру и новые технологии, в образование, здравоохранение и улучшение жилищных условий наших граждан. Поясню, что конкретно для этого должно быть сделано. Во-первых, мы должны пойти на максимальное возможное освобождение от налоговой нагрузки расходов граждан и организаций на образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, оплату процентов по ипотечным кредитам. Во-вторых, все организации, оказывающие социально значимые услуги, и государственные, и муниципальные, и частные должны быть поставлены в равные налоговые условия при переходе на новые механизмы финансирования. Это будет важным шагом к развитию конкурентной среды и привлечению частных инвестиций, прежде всего в такие сферы, как я уже обозначил, здравоохранение, образование, культура. В-третьих, для обновления производств нам понадобится либерализация амортизационной политики. Поэтому уже со следующего года должны быть внедрены дополнительные механизмы ускоренной амортизации отдельных категорий основных средств и, прежде всего, технологического оборудования. Нужно также расширить набор мер налогового стимулирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Конечно, прежде всего, по приоритетным для государства направлениям. Все мы знаем о высоких ценах на энергоносители на мировых рынках. Доходы нефтяников действительно немаленькие, но при этом мы с вами изымаем значительную часть этой прибыли в бюджет. Мы вчера дискутировали на эту тему с руководителями фракции, и они удивились, просили меня уточнить эту цифру. Докладываю вам, уважаемые депутаты Государственной Думы. Мы изымаем в бюджет разными способами, с помощью НДПИ и Таможенных вывозных пошлин 75-80% прибыли нефтяных компаний. В значительной степени из-за этого растет количество выведенных из оборота низкодебетных скважин. Вяло идет разведка и разработка новых месторождений. В этой связи для стимулирования роста добычи и переработки нефти настало время принять решение о снижении налоговой нагрузки на этот сектор экономики. Необходимо также обеспечить эффективное администрирование ранее принятых решений по налоговому режиму для выработанных месторождений. Сейчас идет и серьезная дискуссия о снижении налога на добавленную стоимость. О чем я говорил на расширенном заседании Государственного совета. Считаю, что не позднее августа этого года мы должны окончательно определиться в отношении стратегии и тактики дальнейшего снижения налогового бремени, Когда и на какую величину надо снизить налоги, чтобы создать дополнительные стимулы для экономического развития в стране. И, наконец, необходимо... <звы> и, наконец... Наконец, необходимо избавить граждан и организации от траты времени на составление бумажек с никому не нужной информацией. Исполнение требований государства по уплате законно установленных налогов должно сопровождаться снятием бюрократических барьеров в этой сфере. Все законодательные инициативы в сфере налогообложения будут внесены правительством в ходе текущей и осенней сессии Государственной Думы. Такие шаги будут означать, что наша экономика, национальный бизнес, социальная сфера получат серьезные дополнительные ресурсы для развития. По оценкам экспертов, речь идет о сотнях миллиардов рублей в год. Кроме того, ослабление налогового времени – это значительный стимул к формированию благоприятного делового климата в стране. В связи с этим ждем и ответственную реакцию со стороны бизнеса по выводу, Экономики из тени. И повторю, нам в целом необходимо дальнейшее расширение предпринимательской свободы. В этой связи правительство начнет масштабную работу по устранению в экономике административных барьеров. Речь идет в том числе, Речь идет в том числе о сокращении контрольных полномочий проверяющих органов, о замене разрешительных процедур при открытии и ведении бизнеса на уведомительные. Надо резко уменьшить перечень лицензируемых видов деятельности, а также товаров и услуг, требующих обязательной сертификации. Одновременно на этом направлении следует расширять сферу применения обязательного страхования ответственности. Как бы это ни было неприятно для участников бизнеса, но придется это делать, если мы хотим все переходить к нормальным цивилизованным процедурам и обеспечить интересы участников этого процесса. Добавлю, что еще в 2006 году был принят новый закон о защите конкуренции. Необходимо заняться его действенной реализацией и проведением эффективной антимонопольной политики. Надо жестко пресекать попытки монополистов засунуть руку в чужой карман. Мы уже много сделали для улучшения культуры корпоративного управления и развития соответствующих норм права. Объемы рыночной капитализации российских компаний говорят сами за себя. Вы это хорошо знаете. Тем не менее, в законодательстве еще сохраняются лазейки, позволяющие незаконно присваивать чужую собственность. И просил бы вас, уважаемые коллеги, поддержать подготовленный в правительстве пакет антирейдерских законов, чтобы наконец покончить с этим реликтом 90-х годов. Уважаемые депутаты. Помимо общих универсальных мер, направленных на подъем экономики и формирование благоприятной деловой среды, нам нужны специальные инструменты поддержки отдельных отраслей. Прежде всего тех, которые играют ключевую роль в развитии страны и потому требуют непосредственного внимания со стороны депутатского корпуса и правительства. Сегодня остановлюсь на некоторых таких направлениях. Это прежде всего инфраструктура сельское хозяйство, высокотехнологичные отрасли, включая судо судостроение и авиацию. Наша ключевая задача – в максимальной степени снять ограничения для экономического роста, вызванные, вызванные отставанием развития инфраструктуры. Правительство подготовило стратегию развития транспорта до 2030 года. Это в хорошем смысле амбициозный документ. Конкретные проекты будут определены в новой федеральной целевой программе развития транспортной системы на период до 2015 года объем финансирования этой программы из всех источников составит более 13 триллионов рублей, в том числе 4,7 триллиона из федерального бюджета. Это значит, что в 2010 году финансирование из федеральных источников увеличится в два раза по сравнению с 2008 годом. В два раза. Хотел бы подчеркнуть, в развитии инфраструктуры мы во все большей степени должны ориентироваться именно на частного инвестора. А для этого надо на долгосрочную перспективу обеспечить конкурентоспособные условия работы бизнеса в инфраструктурных проектах, в том числе за счет новой тарифной политики. Считаю, что тарифное регулирование инфраструктуры должно строиться на следующих принципах. Во-первых, долгосрочные тарифы должны гарантировать инвесторам и, инвесторам и кредиторам возвратность и рыночную доходность вложенных средств. Во-вторых, нужно связать уровень тарифа с качеством оказываемых услуг, экономически стимулировать снижение издержек. Уже с июля этого года по такой новой методике будут реализованы пилотные проекты в распределительных электрических сетях. К 2011 году долгосрочное тарифное регулирование будет введено в энергосетях во всех регионах страны. В перспективе практика долгосрочных тарифов будет распространена на всю инфраструктуру. Мы с вами должны понять, что если не будет такой стабильности, не будет развития в этом секторе экономики. Нам нужно не просто повышение тарифов, разумеется. Разумеется, не просто повышение тарифов в электроэнергетике, газовой сфере, на транспорте, а кардинальный рост энергоэффективности экономики в целом. Так расточительно, как мы, не тратят ресурсы никто в мире. Государство должно стимулировать участников экономической деятельности к внедрению более эффективных технологий и одновременно с этим расширять адресную социальную поддержку граждан, причем и в достаточных объемах. И по доступным, необременительным, неунизительным для людей правилам. Мы уже приступили к реструктуризации отечественного суда и авиастроения. Поддержка развития этих отраслей будет одним из приоритетов правительства. Уже создана объединенная судостроительная корпорация. Правительство в 2009 году полностью завершит акционирование входящих в корпорацию государственных унитарных предприятий. Серьезные цели поставлены и перед Объединенной авиастроительной корпорацией. К 2025 году войти в число ведущих самолетостроительных корпораций мира. И, наконец, нам нужно усилить системную работу по развитию отечественного агропромышленного комплекса. Резкий рост цен на продукты питания, начавшихся на мировых рынках в середине прошлого года, реально сказался на ситуации на нашем внутреннем рынке и отразился на благополучии российских граждан. Нужно это сказать прямо и нужно это признать. Поэтому важнейшая экономическая, социальная и политическая задача обеспечить устойчивую работу отечественного продовольственного рынка, застраховав его от резких ценовых колебаний в мире. Именно этими проблемами правительство займется в первоочередном порядке. <звы> Уважаемые коллеги, построение инновационной экономики – как мы уже не раз говорили, невозможно без постоянного развития человеческого фактора, человеческого капитала, просто для создания условий для развития, полноценного развития личности. Без крупных инвестиций в здоровье, образование, в обеспечение безопасных и комфортных условий жизни. В такой работе правительство будет ориентироваться на самое тесное партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, с институтами гражданского общества и деловыми кругами. На основе приоритетных национальных проектов нам предстоит продолжить глубокие системные преобразования в соответствующих сферах. Добавлю, что они будут опираться на серьезные ресурсы. В 2010 году расходы консолидированного бюджета страны на развитие образования достигнут почти 2 триллионов рублей. На здравоохранение также 2 триллионов рублей. Это в разы больше, чем еще несколько лет назад. Так, по сравнению с 2004 годом, в 4 раза вырастут расходы на образование, в 4,5 раза расходы на здравоохранение. В ближайшее время будут приняты основные образовательные стандарты нового поколения. Начнется формирование национальной системы оценки качества образования региональные и муниципальные власти должны серьезно заняться проблемами начального и среднего профессионального образования, которое находится в их сфере ответственности. Многие из наших ПТУ и техникумов словно застыли в прошлом, уже в прошлом веке в эпохи, нужно развернуть их в сторону современного производства и экономики, к рынку труда нужно развернуть их, и существенно совместно с работодателями обновить содержание образовательных процессов, программ в таких учебных заведениях. Опыт создания Южного и Сибирского э, федеральных университетов помог нам отработать новые организационно-правовые формы развития вузов, а также современные механизмы финансирования и интеграции образования, науки и производства. На федеральном уровне будут поддержаны и реализованы программы по созданию в России целой сети современных научно-образовательных центров. В перспективе речь может идти об организации 16-20 таких федеральных центров, как на базе вновь образуемых, так и уже существующих университетов. В их структуру, помимо собственных университетов, должны влиться академические и отраслевые научно-исследовательские институты. А за счет такой интеграции новые научно-образовательные центры смогут быстрее войти в число мировых лидеров, фактически превратиться в крупные национальные и международные исследовательские центры. И один из них мы обязательно создадим на Дальнем Востоке. Он должен сыграть ключевую роль в развитии всего этого региона. Ну, вы знаете, мы готовимся к проведению ОТЭС на Дальнем Востоке. И все время задавались вопросом, а что делать с теми зданиями, сооружениями, с теми ресурсами, которые мы вложим в подготовку этого крупного мероприятия. Дмитрий Антонович Медведев предложил все это, весь этот комплекс отдать под нужды образования и науки. Я считаю, что это замечательная инициатива, которую нужно поддержать. В ближайшее время также будет принята федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. В ее рамках быть должно быть обеспечено решение ключевых задач по обновлению научно-педагогических кадров. Теперь о развитии здравоохранения. Нас не могут устраивать сегодняшний уровень доступности и качества медицинской помощи, а также сохраняющееся бесправное положение пациентов. В этой связи нужно сформировать реально работающую модель медицинского страхования и обеспечить переход на современные механизмы финансирования, завершить разработку стандартов медицинской помощи. Повторю, деньги в медицинских учреждениях должны поступать за оказанные конкретные медицинские услуги, а у граждан должно появиться право на выбор врача, медицинской организации, страховой медицинской компании. При этом следует... При этом следует развивать механизмы повышения ответственности гражданина за свое здоровье и разумное пользование такими общественными благами, как система здравоохранения и все, что с ним связано. Но не следует также забывать и об ответственности самих медицинских работников перед пациентами. В этих целях в 2008-2009 годах нужно будет принять все необходимые нормативно-правовые акты а в федеральном законе о бюджете на 2010-2011 годы предусмотреть возможность выделения необходимых средств для улучшения деятельности всей системы здравоохранения. Подчеркну, вся организационно-подготовительная работа должна начаться уже в 2009 году. Не могу не остановиться еще на одной теме. Прямо связанной со здоровьем и самосохранением нации. Для нас настоящим бедствием Стали курение и пьянство. В России потребляют алкоголь и курят в два раза больше, чем в большинстве развитых стран. И бороться с этим злом надо, конечно, не путем запретов или повышения цен. Считаю, что здесь мы не должны жалеть денег на спорт, на создание условий для полноценного отдыха граждан России, а также на эффективную информационную пропагандистскую кампанию, пропаганду здорового образа жизни. И здесь нужен просто государственный заказ. Просто увещеваниями, одними просьбами, конечно, здесь мы не решим эту проблему. Следующее важнейшее направление – жилье. Приоритетами работы станут постоянное наращивание объемов вводимого жилья и увеличение его доступности для семей с разным уровнем доходов. За последние семь лет объемы жилищного строительства увеличились в два раза. Но даже такие темпы роста явно недостаточно для удовлетворения существующих потребностей и растущих потребностей граждан России, что абсолютно естественно. Обращаю внимание, наращивая объемы строительства, надо возводить жилье нового качества, используя энергосберегающие технологии и экологичные материалы. И как можно скорее нужно запустить индустрию быстровозводимого индивидуального жилья. Уже в текущем году мы должны приступить к реализации крупных проектов по строительству новых районов малоэтажной застройки. Проектов в каждом субъекте Российской Федерации необходимо обеспечить ускоренное вовлечение в оборот новых земель, новых земельных участков, их обустройство инженерной инфраструктуры. Для этого в соответствии с указом президента должен быть образован Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Предполагается передать ему земельные участки, находящиеся в федеральной собственности и неиспользуемые до сих пор по прямому целевому назначению. И, наконец, нужно продолжить работу по улучшению условий кредитования на жилищном рынке и развитию ипотеки. Мы не должны забывать, конечно, и о строительстве, о строительстве социального жилья. Об этом мне вчера напомнили лидера фракции, с которыми я встречался, и я с этим абсолютно согласен. Дорогие друзья, завтра мы будем отмечать наш главный всенародный праздник – День Победы. Будем чествовать солдат Великой Отечественной. Забота о ветеранах – наш святой нравственный долг. Уже принято решение, что к 9 мая 2010 года мы обязаны полностью решить проблему жилья для ветеранов, закрыть ее совсем. Кроме того, в этом году инвалиды войны должны быть полностью обеспечены специальным автотранспортом или при желании смогут получить адекватную денежную компенсацию. В этом году закроем для ветеранов все проблемы с транспортом, в 10, к 9 мая 2010 года все проблемы с жильем. Мы всегда обязаны помнить уроки той войны. Только боеспособные, хорошо укомплектованные вооруженные силы, обладающие высоким моральным духом, могут защитить суверенитет и целостность страны. Начиная с 2001 года на вооружение было принято более 300 новых образцов военной техники. Этого недостаточно. В общем, немало 300 образцов. Но пока недостаточно. И главное, что в серию это многие как следует не идут. Вооруженные силы их не закупают в нужном объеме. Это все нужно будет обеспечить. И в дальнейшем поддержка армии и флота остается для нас безусловным приоритетом. В бюджет в полном объеме будут заложены средства, необходимые для обеспечения военнослужащих и граждан, увольняемых с военной службы, постоянным жильем к 2010 году, а к концу 2012-го должен быть окончательно сформирован фонд служебного жилья. Нужно также признать, уважаемые коллеги, Признать, существующая система денежного удовольствия, несмотря на его регулярную индексацию, не позволяет достойно оплачивать радный труд тех, кто обеспечивает безопасность страны, причем на самых ответственных участках. Тех, кто несет дежурство на подводных лодках, стратегических бомбардировщиках, войсках ПВО, РВСН, служат в частях и подразделениях, которые играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности России. Поэтому... Поэтому предлагаю создать для таких военнослужащих систему специального материального поощрения. И сразу же, уже в 2009 году, направить на эти цели не менее 25 миллиардов рублей. С постоянным наращиванием этой суммы, с доведением этой суммы в последующие годы до уровня, необходимого для кардинального улучшения денежного удовольствия всей данной категории военнослужащих. И, конечно, мы продолжим активную работу, нацеленную на общий рост доходов в стране, на улучшение системы пенсионного обеспечения. Считаю, что в самое ближайшее время нам надо принять важнейшие решения, важнейшие для экономики, для социальной сферы, для бюджета, решения, по которому уже не первый год идут жаркие дискуссии, и откладывать это, которое больше невозможно, да и не нужно. Поясню, что имею в виду, о чем идет речь. Известна договоренность партии «Единая Россия» и Федерации профсоюзов о необходимости того, чтобы минимальный размер оплаты труда был на уровне не ниже прожиточного минимума. Разделяю такой подход. Вместе с тем надо понимать, что существует огромная дифференциация, мы вчера тоже с вашими коллегами говорили об этом, огромная дифференциация как в прожиточном минимуме по регионам, так и по условиям оплаты, по отраслям. Мы с вами просто должны это практически иметь в виду и учитывать. А чтобы эффективно бороться с бедностью, а выравнивание прожиточного минимума и мрота – это прежде всего борьба с бедностью, так вот для того, чтобы эффективно бороться с ней, нужны и другие меры. И по мнению экспертов, и по опыту других стран, эти меры могут быть и более адресными, и более результативными. Тем не менее, считаю необходимым уже весеннюю сессию исполнить взятые на себя обязательства, принять закон, по которому с 1 января 2009 года минимальная заработная плата в нашей стране должна быть установлена на уровне 4330 рублей. То есть, поясню, почему эта цифра. Это Фактически прожиточный минимум, сложившийся в стране на четвертый квартал 2007 года и утвержденный, просчитанный на момент принятия законодательного решения. Просто такие решения мы не можем с вами делать по прогнозу, мы считаем их задним числом, подсчитываем за результаты прошлых лет, и вот последняя выверенная и утвержденная правительством цифра, это четвертый квартал 2007 года, по нему и предлагаю э, выйти на приравнивание МРОТа. И сейчас скажу про инфляцию. В планах на последующие годы должна быть предусмотрена индексация минимального размера оплаты труда с превышением прогнозируемого размера инфляции. С превышением. Это фактически и будет по прожиточному минимуму реально. Для того, чтобы обеспечить работу бюджетной сферы в новых условиях, должен быть повсеместно осуществлен переход на новые системы оплаты труда. Все необходимые для этого расходы должны быть учтены в бюджете. Уважаемые коллеги, это серьезные средства. Не буду сейчас называть объем, но если мы хотим, а мы должны перейти на новую систему оплаты труда и хотим сделать это безболезненно для людей, а наоборот с пользой для развития экономики и социальной сферы, надо предусмотреть деньги. Будем к вам с этим обращаться. Правительство совместно с региональными властями и профсоюзами разработают до конца года конкретный план борьбы с бедностью. Разумеется, с привлечением депутатского корпуса. Учитывая при этом, как записано в трехстороннем соглашении, возможности отдельных регионов России и интересы отдельных отраслей экономики, о чем я уже выше сказал. Необходимо создать устойчивый механизм пенсионного обеспечения на длительную перспективу. Следует существенно повысить реальный размер трудовой пенсии при этом в опережающем порядке, должны быть увеличены доходы пенсионеров старших возрастов. То есть тех, у кого уже нет возможности дополнительного приработка, но которые для поддержания здоровья как раз нуждаются в серьезных деньгах. И им требуются большие расходы. Устанавливая, устанавливая уровень минимальной пенсии, нам больше нельзя ориентироваться на, на некий средний уровень. Надо добиться того, чтобы доходы пенсионеров с учетом пенсии, и других видов социальной помощи были бы не ниже прожиточного минимума, который реально сложился в регионе проживания. Здесь основную роль должны сыграть адресные доплаты и другие меры социальной поддержки, устанавливаемые на уровне субъекта федерации. И, разумеется, при финансовой поддержке со стороны федерального бюджета. Это обязательно будем предусматривать. Для работающих... Для работающих граждан надо шире внедрять программу добровольного софинансирования пенсионных накоплений. Уже принят федеральный закон о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке пенсионных накоплений. Хочу вас за это поблагодарить. Все расходные обязательства, по которому, по этому закону, должны быть, безусловно, учтены при формировании федерального бюджета, начиная с 2010 года. Мы тоже не можем... Сказать эту цифру окончательно, что мы не знаем, сколько людей пойдет в эту систему, но прогноз есть, он серьезный и потребует, вообще потребуются очень большие ресурсы на пенсионную реформу, очень большие. В целом, за последние полгода, хочу вам раскрыть эту кухню, мы практически в еженедельном режиме обсуждали вот эти все проблемы, считаем, что ресурсов у нас хватит. Считаю, что практическая реализация всех этих мер должна создать условия для получения достойной пенсии как теми, кто уже находится на пенсии, так и теми, кому это еще предстоит в будущем. При определении объемов расходов на выплату пенсии зарплат бюджетникам и государственным служащим будет в полной мере учитываться динамика инфляции. Предусмотрена и регулярная индексация детских пособий и материнского капитала. С учетом позитивно складывающейся динамики рождаемости – Потребность в таких средствах будет расти. Но это лишь еще одно и объективное подтверждение, что наши шаги в сфере демографии с вами дают результаты, они были правильными. Еще раз напомню, за первые три месяца этого года в стране родилось на 34 тысячи детей больше, чем за тот же период предыдущего года. Рост составил 9%. Уважаемые депутаты Государственной Думы, чтобы достичь поставленных целей, нужно серьезное улучшение всей системы государственного управления. Это касается как деятельности всех уровней исполнительной власти, местного самоуправления, так и вопросов, требующих серьезного законодательного регулирования. Считаю, у нас есть дополнительные возможности для дальнейшей передачи части федеральных полномочий регионам страны. Разумеется, при одновременном внедрении системы объективной оценки работы органов исполнительной власти субъектов Федерации. Более того, целесообразно передать значительную часть функций, которые сейчас исполняют государственные органы, в негосударственный сектор, используя в дальнейшем механизмы государственного заказа и возможности саморегулируемых организаций. Нам в целом нужно определиться с масштабами, структурой и целями государственного сектора. Десятки предприятий, находящихся в полной собственности государства, не модернизируются, замыкаются исключительно на бюджетные деньги, работают, к сожалению, подчас в убыток. При этом отсутствует какая-либо мотивация к оптимизации расходов, к получению прибыли и к качественному исполнению заказа. Давно пора переходить на современные принципы осуществления государственных инвестиций и бюджетных расходов. Эти средства не должны уходить в песок, а должны приносить реальную. Ощутимую отдачу. То, что сегодня происходит в области государственных расходов, не выдерживает никакой критики. Стройки обходятся нам зачастую в разы дороже, чем аналогичные зарубежные объекты. Вы знаете, сейчас начали смотреть планы реализации крупных наших масштабных объектов э, и масштабных проектов, о которых вы все знаете. Но ну, удивительно просто. По сути, одни и те же объекты в разы у нас дороже, чем в Западной Европе. Энергетика дешевле, рабочие силы дешевле, да все дешевле, объект дороже. И все правильно подсчитано. да Серьезно, все правильно подсчитано. Эксперты дают такие заключения. Экспертизу так проходят. Нет, не только воруют, хотя это само собой. И с этим нужно бороться с помощью прокуратуры и правоохранительных органов. А у нас устаревшие системы оценок того, что нужно сделать. У нас все 60-е годы там. И по этим нипам с нипом все считают и постоянно накручивают, и все правильно. Столь же нетерпимая ситуация с текущими расходами. Объем их ежегодно растет. Одновременно раздувается число работающих в учреждениях и органах исполнительной власти, а результат на выходе, мягко говоря, сомнительный. Повторю, у государственных и муниципальных учреждений фактически нет мотивации к повышению качества оказываемых услуг. Бюджет платит учреждению по факту его существования, а вовсе не за надлежащим образом оказанную услугу. Но когда приходит клиент с живыми деньгами, все сразу меняется. За ним начинают бегать, трепетно ухаживать. Вывод из этого простой. Бюджетные деньги тоже должны стать живыми. Там, где это возможно, нужно переходить к финансированию государственных услуг на основе конкретного государственного заказа. При этом плату из бюджета органы власти и организации должны получать за услуги должного качества и объема. В принципе, такие эксперименты проводятся, и они проходят положительно. Заканчивая выступление, еще раз выделю приоритеты будущего правительства. Приоритеты, которые ставят перед нами сама жизнь и необходимость обеспечить России, нашему народу историческую перспективу и процветание. Это прежде всего создание условий для полноценного развития человека. За счет подъема образования, здравоохранения, науки, культуры и эффективной социальной политики. Это переход экономики на инновационный путь. Это развитие инфраструктуры транспортной, жилищной, коммунальной, энергетической, социальной, финансовой и информационной. Наконец, это совершенствование работы государственных и общественных структур. Речь идет и о правительстве, и о министерствах, ведомствах, о региональных властях, местном самоуправлении и некоммерческих организациях. Очевидно, что все эти направления тесно между собой связаны. Они не могут развиваться в отрыве друг от друга. И для того, чтобы обеспечить согласованное, одновременное движение к поставленным целям, необходима высокопрофессиональная, ответственная деятельность правительства. Намерен этого и добиваться. В завершение хочу еще раз поблагодарить нынешний состав Государственной Думы за конструктивное взаимодействие и поддержку всех выдвинутых в последние месяцы инициатив. Рассчитываю, что и в дальнейшем законодательная власть будет действовать с федеральным правительством в режиме сотрудничества и взаимной поддержки. За последние годы Россия существенно окрепла. Мы обладаем достаточным ресурсным потенциалом, чтобы решать еще более сложные, более амбициозные задачи и цели. Дело за тем, чтобы накопленный нами потенциал был использован грамотно, эффективно, должным образом. Со своей стороны готов приложить все усилия для достижения поставленных целей, для получения новых и значимых результатов во имя процветания страны и достойной жизни граждан России. Благодарю вас за внимание. Уважаемые коллеги, приступаем к процедуре вопросов и ответов. Вчера на заседании Совета Государственной Думы было принято решение предложить фракциям задать по два вопроса. Депутаты «Единой России» задавать вопросов не будут. У нас есть возможность общаться с председателем нашей партии в разных форматах, что мы, безусловно, и делаем. Начнем с фракции КПРФ. Пожалуйста, кто э, от фракции КПРФ будет задавать вопрос? Смолин Олег Николаевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, как Вы признали, предыдущее правительство не справилось с инфляцией. Официально в прошлом году она составила почти 12%, а по товарам первой необходимости вдвое больше. За первый квартал этого года официальный рост цен более пяти процентов, а по продуктам питания более десяти. Рядовые граждане независимые эксперты говорят, что эти цифры занижены и называют намного более высокие. Пенсии, пособия, зарплата в бюджетной сфере и на селе за ценами не успевают. По опросу в ЦИОМ, три четверти граждан недовольны своим материальным положением. Три четверти. Ясно, что рост цен имеет, имеет системный характер, он вызван монополизмом и слабым развитием отечественного производства. Вопрос. Какое влияние на цены окажут последнее решение старого правительства резко поднять тарифы, особенно на газ и электроэнергию? И второе. Какие меры системного характера намерено принять новое правительство для обуздания инфляции и защиты людей с низкими и средними доходами, чтобы хотя бы три четверти граждан были довольны своим материальным положением? Спасибо. Прежде всего, об инфляции. Это действительно проблема для нашей страны. И не только для нашей, но и для многих других развитых даже экономик. Обращаю ваше внимание на то, что наши соседи, с которыми мы взаимодействуем, и в том числе значительную часть продовольствия покупаем у них по импорту, столкнулись с теми же самыми проблемами. И в некоторых странах инфляция еще выше, чем у нас. Но это совсем не значит, что мы все делаем правильно для того, чтобы инфляцию соответствующим образом подавлять. Вы сказали о том, что цифра занижена серьезно. А не вы сказали, там 5%, немножко занижено, действительно, но не ненамного. Где-то, я думаю, процентов 6, ту цифру, которую вы назвали. Значит, в целом у нас в этом, за первые 4 месяца текущего года 6,3% инфляции. К сожалению, растет в этой структуре доля цен, роста цен на продовольствие. Она существенная. Она ниже значительно ниже половины, но уже приближается к этой отметке. И это очень тревожный сигнал. И, разумеется, это, я уже говорил в своем выступлении, бьет по карманам прежде всего малообеспеченных граждан. Значит, повышение тарифов, о котором мы вы сказали. Дело ведь не только в повышении тарифов. Любые решения, принимаемые в экономике, должны быть сбалансированы. Мы не можем за счет одного сектора экономики опускать другой. Так мы всегда с вами будем действовать по известной поговорке. Нос вытащил, хвост увяз, хвост вытащил, нос опять в грязи. Нам нужны сбалансированные решения. И мы должны поддержать наших энергетиков для того, чтобы в конечном итоге вытащить всю экономику. Но при этом мы должны, конечно, подумать о реальном секторе экономики, о таком, о таком секторе реальной экономики, как сельское хозяйство. В наших крупных городах до 70% заводится товаров продовольственных по, по импорту. Это, конечно, недопустимо много. И для того, чтобы избежать роста цен, нам нужно развивать сельское хозяйство. Вот прежде всего, вот туда мы должны посмотреть. Значит, для того, чтобы добиться значимых результатов по этому направлению, Правительством разработана целая программа действий. Вы знаете о том, сколько, наверняка знаете, должны знать, сколько за последнее время, за последние два года выдано кредитов, дешевых кредитов в сельском хозяйстве, на поддержание животноводства, прежде всего, да и зерноводства тоже. Столько кредитных ресурсов селяне не получали, наверное, никогда. Это дает отдачу. Но мы считаем, что и этого недостаточно. Нужно дополнительное сейчас принятое решение по минеральным удобрениям. Вы знаете, мы серьезно повысили вывозные таможенные пошлины. Плюс доходов бюджета составит примерно 12 миллиардов рублей. Все эти средства предполагается направить... На нужды сельского хозяйства в ближайшее время намерены выделить еще 5 миллиардов рублей на поддержание э, программы комбикормов для птицеводства, э, еще 5 миллиардов на, на животноводство, э, 30 миллиардов рублей. Мы предполагаем дополнительно направить в уставной капитал сельхозбанка для того, чтобы обеспечить зерновую программу и для того, чтобы государство имело возможность регулировать цены на зерно, если они и дальше будут на мировых рынках расти. Целая программа действий выработана правительством для развития сельского хозяйства. Вот по этому направлению будем двигаться. Спасибо. От фракции ЛДПР. Афанасьева Елена Владимировна, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, сейчас уже невооруженным глазом видно, что российский капитал испытывает большие трудности, когда пытается выйти на международный уровень. Мы просто сталкиваемся с дискриминацией, когда европейские страны ограничивают покупку своих активов российскими компаниями. Нефть и газ в Европе мы стали продавать по мировым ценам, так теперь они забывают про так любимую ими же свободную конкуренцию, ограничивают нас. Как вы планируете бороться с этими двойными стандартами? Спасибо. Собственно, даже это не вопрос, а политическое заявление, которое я полностью разделяю. Я даже я не знаю, из какой вы фракции, но, но полностью поддерживаю то, что вы сказали. Действительно, наши коллеги из стран с развитой экономики постоянно твердили нам о важности и целесообразности открытия своих экономик, о либеральном подходе к иностранным капиталовложениям и инвестициям. Мы так и делали. Но когда наши собственные возможности возросли, для наших компаний действительно часто рынки для инвестиций закрываются. Более того, по данным независимых международных экспертов, международных экспертов за прошлый год в силу принятия решений по политическим, как они считают, соображениям, наши компании потеряли возможность вложить в экономику развитых стран где-то в районе 50 миллиардов долларов 50 миллиардов мы поощряем и будем поощрять в рамках действующего законодательства инвестиционную деятельность наших компаний за рубежом. Почему? Потому что мы считаем, что это дополнительный шаг в интеграцию России в мировую экономику, это доступ к новым технологиям, к новым стандартам управления и так далее. И так далее. Вот с этой прежде всего, с этих позиций мы действуем, когда поощряем иностранное капиталовложения. Действительно, иностранных капиталовложений в Россию я... Боюсь быть, не точным, но не сильно ошибусь, в 10 раз больше, чем наших за границей. Поэтому э, крик караул русский идут, он не имеет под собой никаких оснований. Э, мы будем доказывать нашим партнерам, что российские инвестиции ничем не хуже, чем инвестиции из любых других стран, и уверен, что со временем наши партнеры это поймут. Нужно, вы знаете, нужно какое-то время... Мне представители наших крупных компаний рассказывали, как они приходили на некоторые рынки, когда там чуть ли не с плакатами выходили «Караул», красные пришли. А потом выяснилось, что сохраняются рабочие места, что развивается производство, у них складываются отличные отношения с депутатским корпусом стран пребывания их капитала. Все начинают понимать, что это взаимовыгодный процесс. Но, разумеется... Разумеется, наблюдая за тем, что происходит в некоторых странах, а там принимаются законы, ограничивающие иностранные инвестиции, это очевидно, мы со своей стороны тоже вынуждены соответствующим образом реагировать. И я благодарен депутатскому корпусу за принятие закона который недавно был подписан мной как президентом еще, о регулировании иностранных инвестиций, особенно в чувствительных для нас областях, в чувствительных сферах экономики и в примительных месторождениях, которые мы отнесли к разряду общенационального значения. Мы все будем делать на паритетных основах. Спасибо. От Справедливой России Бабаков Александр Михайлович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, Вы возглавили крупнейшую партию «Единая Россия», партию парламентского большинства. Это понятно, поскольку председатель правительства должен опираться на эффективный и действенный парламент. Однако для решения градиозных задач, озвученных Вами, необходимо консолидация усилий всего общества, и Вы об этом сказали. Поэтому полагаем, что во внимание должны приниматься мнения и других партий, представленных в парламенте. Не могли бы Вы уточнить, как Вам видится превращение конструктивных встреч и консультаций с парламентскими партиями в систему? Вчера представитель вашей фракции предложил создать совет, постоянно действующий, в который вошли бы депутаты Государственной Думы, ответственные сотрудники правительства, и который на постоянной основе мог бы вести консультации с правительством по наиболее острым, важным для экономики и социальной сферы вопросам. Я думаю, что это хорошее предложение готов буду его реализовать. Ну и кроме всего прочего, и кроме всего прочего я и сам, и министры правительства будут в постоянном контакте, не только с лидерами фракций, повторяю, но и с депутатскими группами, и с, и с фракциями Государственной Думы. В этом можете не сомневаться. По моему глубокому убеждению, без конструктивного взаимодействия с парламентом деятельность правительства успешной быть не может. Спасибо от фракции КПРФ. Локоть Анатолий Евгеньевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, как вы верно заметили, здесь не только фракция «Единая Россия», но и другие фракции. И поэтому от депутатов КПРФ я высказываю сожаление, что у нас не состоялась встреча с фракцией. Многие депутаты хотели пообщаться с вами, задать вопрос. Я думаю, это послужило бы как раз той самой консолидации, о которой вы говорили. Но, ну Владимир Владимирович, опираться можно на то, что сопротивляется. Вы прекрасно это знаете. Мой же вопрос касается коррупции. По всем оценкам, в последнее время это, стало, это явление стало бичом, к сожалению, нашего общества. И, к сожалению, оно появляется не только в отдельных отраслях, касающихся ли промышленности, сельского хозяйства, экономики. Но оно появилось в социальной сфере, к сожалению. И более того, там, где она появляется, она разъедает структуры власти как ржа, о чем говорят вот и уголовные дела, эти скандалы, которые были. На ваш взгляд, в чем причина? В чем природа данного явления? И каковы должны быть методики с тем, чтобы эффективно Прежде всего по поводу уголовных дел и скандалов. Ну, скандалы, наверное, ни к чему, а то, что есть уголовные дела в этой сфере, и уголовные дела возбуждаются в отношении э, любых лиц, где бы они ни работали, и на каком бы уровне они ни работали, это все-таки хороший признак. Это, э, дай бог, чтобы и дальше так было чтобы правоохранительная система могла эффективно реагировать на то, что происходит в этой области. Но вы затронули, конечно, самый, один из самых острых вопросов. И вы знаете мое отношение к этому делу, я уже неоднократно публично по этому поводу высказывался. Что можно и нужно предпринять? Ну, Во-первых, кстати, я говорил об этом в, в, в своем выступлении. Конечно, нужно избавляться от э, избыточных функций по контролю, лицензированию, сертификации и так далее. Нужно убрать э, объективную базу для коррупции. Это первое. Но, конечно, это все должно быть э, на основе здравого смысла. Мы не можем ничего не контролировать и ничего не, не лицензировать. Это тоже нужно очень внимательно к этому подойти. Но, тем не менее, вот эту коррупционную базу нужно снять. Первое. Э, второе. Э, нужно... Чтобы чиновники у нас были самодостаточными, и нужно, чтобы их доходы были серьезными, и чтобы было чем дорожить. Ну и, наконец, третье законодательное обеспечение, нормативная база должна совершенствоваться. Вы знаете, что мы приняли на себя международно-правовые обязательства. Я, со своей стороны, в курсе того, что в Думе подготовлены соответствующие законодательные инициативы и законопроекты, правительство будет готово поддержать вашей инициативы, либо внести свои проекты законов как раз по борьбе с коррупцией. Готовы будем к совместной работе в этой сфере. Спасибо. От фракции ЛДПР, пожалуйста. Не вижу. Воложинская, пожалуйста. Депутат Воложинская. Уважаемый Владимир Владимирович, сейчас все говорят об инновациях, и в сегодняшнем докладе эта тема тоже прозвучала. Но инновации – это прежде всего молодежь. Для молодежи в массе своей наука сейчас не является приоритетным, поскольку довольно низкая оплата труда молодым ученым. Хотя талантливых людей у нас достаточно много. Многие из них уходят в другие сферы деятельности – Одновременно при этом мы вынуждены закупать импортную технику и технологии для медицины, пищевой и легкой промышленности. По нашему мнению, настала пора активнее стимулировать молодых ученых. Что вы думаете по этому поводу? Во-первых, я с этим полностью согласен и не случайно. И на расширенном заседании Госсовета говорил об этом раньше, и сегодня в своем докладе я это упомянул. Инновационное развитие экономики для нас является приоритетом номер один. Диверсификация за счет инновационных отраслей – это главный приоритет в экономике. И, разумеется, без привлечения сюда необходимых кадров нам не обойтись. Но вы знаете... Наверное, недостаточно сделано за последнее время, но, но все таки движение в этом отношении есть. Что я имею в виду? Принята а, программа впервые за многие годы по развитию а, фундаментальной науки. На эти цели выделено ни много ни мало 25 миллиардов рублей. Кроме того, на, а, на приоритетные направления выделено такое финансирование, которое раньше выделялось на всю науку. И, наконец, сейчас в правительстве еще под руководством Виктора Васильевича Зубкова практически закончена работа над новой федеральной целевой программой как раз по, на 2009-2013 годы. По развитию кадровой базы, по подготовке новых специалистов. Я, кстати говоря, об этом тоже сказал. Вот по всем этим направлениям и будем действовать. Вчера на встрече с лидерами фракции Государственной Думы от них прозвучало предложение подумать над темой о том, чтобы создать условия для возвращения наших специалистов, которые работают сейчас за рубежом. Идея правильная, надо вместе с вами сделать это, но сделать таким образом, чтобы это не привело к ущемлению тех, кто здесь работает, никуда не уезжал. Но, но в целом это абсолютно верно. По всем этим направлениям будем и действовать. Спасибо. От справедливой России. Шеин, Олег Васильевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович. Недоступность жилья – это проблема, которая беспокоит десятки миллионов наших граждан. Ряд очень важных шагов предпринимается в последние годы. Вместе с тем очевидно, что результаты пока очень далеки от необходимых, от поставленных задач. Очевидно, необходимо расширение законодательного инструментария по решению этой проблемы. В своем выступлении вы уже затронули этот вопрос. Вместе с тем, нельзя ли остановиться на нем более подробно? Олег но ну, я уже многократно на этот счет высказывался, но тем не менее тема крайне важная, может быть, одна из самых острых для России. Мы в два раза по сравнению с 2001 годом увеличили сейчас ввод жилья в России. Правда, только в прошлом году. Достигли уровня 1990 года. Это 62 с чем-то там миллионов квадратных метров жилья. Значит, в этом году мы превысим этот объем. Наверняка это будет 72 с лишним миллиона квадратных метров. Но я считаю, и говорил уже об этом, для того, чтобы нам полностью решить задачу обеспечения наших граждан с жилье, жильем, нужно вводить по одному метру квадратному на человека в год. Можем ли мы решить такую задачу? Полагаю, уважаемые коллеги, что впервые в истории России, вообще за всю российскую историю, мы такую задачу можем решить. Потому что строительный сектор развивается невиданными ранее темпами. 19 с лишним, 20 процентов. В некоторых регионах жилищное строительство зашкаливает за 30 с лишним процентов. Есть определенные ограничители и законодательного, и объективно-экономического характера. За этими темпами роста жилищного строительства не успевает индустрия материалов строительных. Растут цены. Значит, не хватает земельных участков. Не обеспечена должным образом правовая база. Вот эти НИПы и СНИПы, о которых я говорил, они все устаревшие и мешают развиваться отрасли. До конца текущего года Соответствующие подразделения правительства взяли на себя обязательство до конца текущего года пересмотреть все эти нормы. Я уже говорил о, о, об одном из первых указов президента Российской Федерации о развитии жилищного строительства, оно так и называется, в котором предусматривается создание фонда жилищного строительства, куда мы намерены будем передать неиспользуемые по назначению федеральные земли. Вот. Все это вместе, все эти направления, на которые я указал, вселяют в меня определенный и сдержанный оптимизм. И при вашей поддержке мы существенно продвинемся в решении этой задачи в ближайшие 2-3 года. В этом я нисколько не сомневаюсь. Спасибо, Владимир Владимирович. Вопросы заданы. Пожалуйста, присаживайтесь. Уважаемые коллеги, я хотел бы сейчас предоставить слово председателю комитета по регламенту и организации работы Государственной Думы, чтобы выслушать предложение по процедуре голосования. Пожалуйста, включите микрофон от Арии Ашба. Уважаемый Борис Вячеславович, уважаемые коллеги, в соответствии с частью первой статьи 146 регламента, решение Государственной Думы о даче согласия на назначение председателя правительства Российской Федерации принимается по усмотрению Государственной Думы тайным либо открытым голосованием, если такое решение будет принято палатой. Это в качестве справки. В связи с этим вношу предложение по вопросу отдачи согласия на назначение председателя правительства Российской Федерации провести открытое голосование с использованием электронной системы подсчета голосов. Прошу поддержать. Спасибо. Уважаемые коллеги, данное предложение я ставлю на голосование. Кто за данное? За данную процедуру прошу голосовать. Включите режим голосования. Покажите результаты голосования. Решение принято. Уважаемые коллеги, я ставлю на голосование предложение о даче согласия президенту Российской Федерации на назначение председателем правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Кто за, прошу голосовать. Включите режим голосования. Покажите результаты голосования. Решение принято. Уважаемые коллеги, это рекордный результат по поддержке парламентом кандидатуры на должность председателя правительства Российской Федерации. Так, пожалуйста. пожалуйста, Владимир Владимирович. Уважаемые депутаты Государственной Думы, уважаемые коллеги, прежде всего позволю себе две-три справки. Еще раз хочу вернуться к проблеме фундаментальной науки, об этом здесь коллеги выступавшие говорили. 250 миллиардов рублей на 5 лет на фундаментальную науку дополнительно будет выделено. Первое. Второе. Второе. Мне кажется, что некоторые наши коллеги выступавшие ошиблись. 75 рублей пособия по уходу за ребенком. Это когда было? Мы с вами приняли совершенно другие решения. Значит, по уходу за ребенком пособия женщинам до полутора лет на первого ребенка значит полторы тысячи три тысячи на второго ребенка 40 процентов от заработной платы если женщина работала и плюс еще дополнительно так, пособия по уходу по ходу, пособия по беременности рода значит у нас целая программа принята на этот счет я согласен с тем что мы должны развивать эту программу дальше Согласен с тем, что мы должны думать на этот счет. И если будут реальные, конкретные, здравые предложения, они будут поддержаны обязательно. Это наша общая цель развития демографической ситуации в положительном направлении. Теперь по поводу тарифов некоторые коллеги высказывались. Ну, конечно, разве это приятное дело увеличивать ценные тарифы, тем более естественных монополий? Ну давайте сходим тогда к бастующим железнодорожникам и скажем, что им надо потерпеть. Или возьмем и часть средств, намеченных на различные цели, направим на поддержку этих отраслей, в том числе железнодорожного транспорта. Откуда мы эти деньги возьмем? Из бюджета, за счет здравоохранения, бюджетников, образования, обороны. Хотите? Давайте сделаем. Но это будет тогда ваше решение. У нас другие предложения. Предложение взвешенно подойти к этим проблемам. Взвешенно. И развивать равноценно всю экономику страны, сопоставляя все наши шаги с последствиями того, что будет происходить в экономике в целом и в социальной сфере. И теперь позвольте выразить вам признательность за ваше решение. Рассматриваю это не только как... Еще один знак доверия, но и поддержки наших стратегических программ, как готовность к напряженной совместной работе по дальнейшему укреплению России и благосостоянию наших граждан. Именно благополучие человека, создание условий для достойной жизни людей будет главной, определяющей задачей правительства. Вокруг этого будем строить все наши проекты и программы и в экономике, и в социальной сфере. Будем добиваться результативности работы всех уровней исполнительной власти, нацеливать ее на конкретные интересы и запросы граждан страны. Еще раз подчеркну, что рассчитывая на самое тесное взаимодействие с Государственной Думой, с органами власти российских регионов и институтами гражданского общества. Мы обязаны оправдать надежду людей на кардинальное улучшение жизни. А уровень и масштаб задач, которые предстоит решить, предъявляют в нашей работе самые высокие требования. Я считаю нормальной, абсолютно естественной сегодняшнюю процедуру. И то, что оппозиционная партия, фракция КПРФ не голосовала, я считаю это тоже нормальным абсолютно. Но мне кажется, что э, все-таки эта фракция... Голосовала не потому, что нам что-то не удалось в последние годы, а именно потому, что мы многое сделали. И это снижает их политические амбиции. Ну и, наконец, ну и наконец, самое последнее. Вот Николай Михайлович Харитонов передал мне сейчас письмо рабочих совхоза «Звениговский». И здесь они... Это было до, до голосования обращаются ко мне как к председателю правительства Российской Федерации. Их многочисленные подписи в конце. Мне очень приятно, что мнение рабочих совхоза Звениговский совпало с мнением подавляющего числа депутатов Государственной Думы. Спасибо вам за поддержку. Спасибо, уважаемые коллеги, но я хотел бы еще предоставить слово Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Пожалуйста, микрофон включите. Уважаемые коллеги, вы уже поздравили Владимира Владимировича, еще раз хотел бы это сделать уже от своего имени и поблагодарить депутатов за столь широкую поддержку его кандидатуры. Естественно, это готовность совместно работать над ключевыми проектами, над ключевыми задачами, направленными на развитие Нашей любимой страны. Хотел бы вас проинформировать, что сегодня я подпишу указ о назначении Владимира Владимировича Путина председателем правительства. Уверен, что мы в будущем будем иметь такое же конструктивное сотрудничество между исполнительной властью и законодательной властью, которое было сегодня продемонстрировано в Государственной Думе. Всего вам доброго и с наступающим большим! нашим национальным праздником.